ремонт этого дома например, так ставим угу. чипчик, так мы вот, поставили ключ хорошо, вот он стоит да? так все закрывайте угу. проверяем угу. и проверяем пойдем заведен. заведем да. я тогда выключаю прибор все, да? Закрываем? Все, закрывайте, проверяем. Как старый комас Как старый я у меня? А еще? А давайте гнили. Марка была обозначена. Все? Хорошо.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 так, все, все, заводите. Угу. Давайте вот, это мы сюда вставили чип. Вот а сюда этот ключик. Так, так делал. <свеч> Сняли его. Заводите. Все, все он проверил все лампочка так на заводку угу. ну все без проблем так второй ключ покажите угу. вот он поэтому мы делали угу. без проблем делали. Ну, поэтому делали без тоже никаких проблем не должно быть.